Что же, всем привет, с вами Хиночка и э, этот кавер от э, BTS Fake Love я записала примерно в прошлом или позапрошлом году. Э, тогда я взяла себе перерыв в игре на пианино после того, как закончила музыкальную школу, потому что она довела меня, в общем-то. И этот перерывчик длился где-то два года. И BTS с Love стала тем, что вернула меня, заставила поставить на ноги и вновь э, начинать заниматься на фортепиано. Да, немного криво, немного неоттесно, э, но прошу понять. <смех> Перерыв два года и никаких упражнений, вообще никакого подхода к фортепиано. А, надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания!